А землях хвалу поет Лишь Тебе наш чуд и Бог И во всей зеленой Кто с Тобой сравнится сном Ты превосходие всего на свете подобного тебе Ты наш Господь и царствует Человеки Привознесем тебя в твое Небеса тебе поют Святый, святый Вся земля тебе поет Небеса Тебе поют, святый, святый, За земля Тебе поет, достоин Ты. Воздаёт, тебе хвалу. Счет поток живой воды для народа всей земли, Сияет свет твоей любви, Своим присутствием покой всю землю, лучше вкрется в жизнь людей, и все клонят колени и вас поют хвалу тебе небеса тебе поют святый святый вся земля тебе поет достойный ты все творение воздаёт тебе хвалу Господь благословен наш Бог Небеса Тебе поют, святый, святый! Вся земля Тебе поет, достой Ты! Все творение воздаёт Тебе хвалу Господь! Благослови наш Бог Твоет с Него! Небеса Тебе поют, святый, святый! Вся земля тебе поет, достоин ты, все твои воздаем. Тебе хвалу Господь, благослови наш Бог, Творец всего. Благослови наш Бог, Творец всего.